Творческая подпольная underground студия К2 стартовала в Самаре в 1985 году и с 2011 года перемещается туда-сюда по России вместе с основателем Муратовым Евгением М. мемг 2. За отчетный период записано более 30 альбомов обновления происходит вовремя по мере силы времени. Ознакомить себя можно с этого канала, который называется «Коллекция». Широкий охват антиграундного постпанковского авангарда, от частушек до псалмов, не оставит равнодушным ни один пытливый ум и сострадательную душу. Балдейте на благо! Благодарю! Морминг 2, Ебург 2015 год